Здравствуйте, уважаемые телезрители, нахожусь я сейчас в аптсалоне Альтера, совершил приятный сегодня дело для себя, покупку автомобиля. Все замечательно, единственное по времени, но это не зависит от работников самого центра. Спасибо за внимание.